Так, всем привет, с вами э, снова Андрей, вы на канале AlexSense, сегодня я вам расскажу, я бы быстро вам расскажу, я не буду сильно растягивать, как же настроить микрофон в стиме. Все, кто хочет поумничать, типа я знал, все дела, э, ну вы знаете, что мне пофиг, я рассказываю для тех, кто не в курсе, и может это кому-то реально важно, именно настроить микрофон в стиме, а не в том же дискорде или скайпе, к примеру. В общем, что надо делать. Заходим в Steam, естественно. Заходим в друзья и чат. Я не знаю, как хотите, заходите через профиль, через именно Steam. Вот снизу друзья и чат. Просто врубайте. Здесь такая будет гаечка, такая небольшая, маленькая справа. Врубайте настройки списка друзей. Вот у вас список друзей настройки. Тут также есть чат. Размер, масштаб, уведомления и голосовые чаты. Голосовые чаты врубаем. Тут устройство голосового ввода. По умолчанию стоит дефолт, а вы ставите именно свой микрофон. Тут именно голосового ввода. На самом деле здесь одни это настраивается микрофон, а другие это динамик. И как же проверить это работает или нет? То есть просто нажимаете начать проверку микрофона. Алло, Алло. Алло. Алло. Алло. Ну, у меня естественно оно работает. Я не знаю конечно вы это меня слышали или нет. У меня это работает. В общем, просто здесь это все поставили, здесь поставили. И все, оно должно работать. А, тут, ну, также можете поднастроить тип голосовой передачи при нажатии кнопки, выключение звука при нажатии. Ну, в общем, тут вы сами, я думаю, разберетесь, тут несложно. Поворот голосовой передачи. М -м, при включенном микрофоне не будет придаваться шум тише данного порога. Ну, тоже -то прикольно. Также дополнительные настройки есть. Эхо-подавление, шумоподавление, автоматическая регулировка звука и усиления. Ну то сами что надо вырубайте в общем я рассказал как по умолчанию почему-то она стоит дефолт, но как бы она у меня и так почему-то работала я не знаю честно говоря в общем вот как настроить микрофон раньше микрофон настраивался я знаю что через steam и настройки и там был в общем этот микрофон там он настраивался я помню так было А сейчас почему-то здесь я тоже искал думал, а что за фигня где настроить блин в общем вот так как его настраивать настраивать Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем до скорых и пока-пока.